Альфа Гейм. Разработка 2D, 3D игр и приложений. Всех приветствую на моем канале. В этом видео я расскажу, как создать магический огненный шар и при этом стрелять им из пушки. Итак, давайте приступим. Значит, для начала сохраним сцену, назовем ее майн удалим источник света Direction Light и перейдем на вкладку Lighting свойстве skybox установим но no. таким образом мы отключаем освещение везде мы будем делать свое освещение и приступим начнем создавать объект значит для начала мы создадим комнату в которой будет происходить все наши действия создаем куб делаем ему сброс значит по иксу Размер будет 30, нет, 50 пускай будет, побольше. А по Z пускай будет 30. Делаем дубль, это будет наш пол, это будет наш потолок. Дублируем, смещаем и поворачиваем на 90 градусов. Делаем все примерно, потому что мы собственно говоря будем так трансформируем будем делать летящий снаряд дублируем и еще раз смещаем это будет наша еще стена и еще две стены опять же дублируем смещаем поворачиваем на минус 90 градусов трансформируем опять дублируем ctrl d и сделаем завершающую стену так готова комната наша готова переходим в комнату устанавливаем вот такой вот ракурс теперь чтобы то, что мы сейчас видим на сцене, отображалось на вкладке Game. Давайте откроем меню GameObject и выберем пункт Eligan with View. Переходим на вкладку Game. Смотрим. Мы тут ничего не видим. Почему? Потому что у нас еще не сделано освещение. Но прежде чем сделать освещение, давайте упорядочим наши стены. Для этого создадим пустой Game Object. Назовем его стены, пускай. И наши все кубы, стены перетащим в этот контейнер. Вот так. Готово. Теперь создадим освещение. Так, Lighting Point Light. То есть это будет обычная лампочка. Обычная лампочка, которая будет находиться в центре комнаты. Так, а что-то у нас тут такое непонятное. Выделяем, удаляем. Так, Point Light. Значит, лампочку эту помещаем где-то по центру. Или можем даже сместить немного вперед. Вот таким образом. Значит, в свойствах Point Light. Range ставим 30. Этого будет достаточно. И интенсивность, ну, пускай будет для начала 8. Вернемся в комнату, посмотрим. Так, чтобы увидеть результат, перейдем на вкладку Game. Нет, еще рано переходить. Давайте, значит, выберем нашу камеру. Выберем меню Game Object, Alligian with View. И теперь вот так вот у нас комната будет выглядеть в нижнем левом углу. И перейдем на вкладку Game, посмотрим. В общем. Вот. вот таким образом выглядит наша комната. Но по-моему у нас не хватает одной стены Которую я и удалил Поэтому мы сделаем дубль И перетянем ее сюда Вот таким образом Отлично Вернемся в комнату Посмотрим результат Так, хорошо Теперь стена у нас есть, комната готова Нужно поклеить обои Для этого создадим новый материал Назовем его обои для этого материала я уже заготовил текстуры. Текстура обоя у нас будет граффити. Вот такая вот картиночка. Отлично. Перетаскиваем текстуру. И размещаем эту текстуру на материале. Выбираем материал. И перетаскиваем текстуру в поле албеда. Вот таким образом. Теперь значит, наш материал применяем к стенам вот таким образом и к задней стене так готово и еще сделаем два материала один применим для пола, второй для потолка поэтому создадим еще один материал назовем его пол и еще один материал назовем его потолок Выберем текстуру пола и текстуру потолка звездное небо. Перетащим сюда, выделим материал пол и для пола перетащим текстуру полярбельа. И то же самое сделаем для потолка. Теперь эти материалы пол соответственно для пола и потолок соответственно для потолка. Для потолка будет такое вот звездное небо отлично, выберем камеру GameObject Aligen можно просто нажимать Ctrl Shift F и сохраним перейдем на вкладку Game вот получили вот такой мы симпатичный результат дальше, следующее что мы сделаем, мы сделаем пушку для этого создадим пустой объект назовем его пушка пушка, это будет контейнер, в котором создаем две сферы одну ctrl d дублируем вторую и ствол пушки создаем куб и трансформируем его это будет у нас ствол пушки вот таким образом вот такая вот у нас получилась пушечка теперь повернем на 30 градусов отставить так стоп стоп стоп стоп куб куб куб куб перетащим тоже контейнер пушка и пушку повернем так не так давайте отменим Пушку возвратим прежнее состоянием Ствол перетащим в пушку и пушку уже повернем на 30 градусов вверх. Вот. Таким образом у нас снаряды будут лететь вверх. Отпустим немного ниже. Вот таким вот образом. Снаряды будут лететь в эту стену перед пушкой. <coughs> Дальше это сделано. Теперь. Нам нужно сделать префаб снаряда. Пулю снаряда мы создадим из сферы. Поэтому создаем обычную сферу. Размеры и задаем 0,5 по всем трем осям. Вот таким образом. Назовем пулю буллет. И создадим для нее материал тоже, который назовем Bullet. материал пули перетащим на вкладку project выберем значит наш материал буллет и перетащим текстуру поля отлично это есть и теперь саму, сам материал применим для нашей пули вот таким вот образом все пуля у нас в принципе готова из нее теперь нужно сделать префаб. Для этого берем перетащик, тут создадим, наверное, папочку префаб. Префаб. И в эту папку перетащим нашу пулю. Есть, готово. Теперь в складке иерархии пулю нашу можно удалить. Следующее, что нам необходимо сделать, нам нужно сделать у пушки прицел. Вот наша пушка, но ну, у нее должен быть прицел. Для чего нам нужен прицел? Прицел нужен для того, чтобы пуля знала, откуда, собственно, ей появляться, откуда, собственно говоря, она будет вылетать. Для этого создадим объект Object, Пустой, назовем его прицел. Прицел сделаем сброс. И сделаем дочерним компонентом комп от э, контейнера пушка. Вот сюда. Оп. Вот так. Вот так. Теперь установим прицел наш в начале ствола пушки. Вот, вот таким вот образом. Так, Теперь, если мы будем перемещать нашу пушку, то и прицел, собственно говоря, тоже будет с ней перемещаться. Отлично. <coughs> то, что нужно. Давайте сделаем вот еще что. На вкладке Project у нас тут различные материалы, текстуры. Давайте их тоже упорядочим. Создадим папку Folder и назовем материал выделим все наши материалы кроме сцены и перетащим в папку материалов отлично немножко упорядочили так значит у нас есть лампочка point light стены пушка следующее что мы сделаем это напишем скрипт который будет реализовывать выстрел по нажатию левой кнопкой мыши давайте создадим папочку Scripts и в этой папке создадим скрипт назовем его Fire и давайте его откроем поехали начнем с того, что, значит, по нажатию левой кнопкой мыши будет осуществляться клонирование объекта, то есть нашего префаба нашей пули. Поэтому, если input класс input, который отвечает для за нажатия пользователям различных клавиш на различных устройствах клавиатура, мышь, джойстик, значит, если Get mouse button down. Если нажата кнопка мыши 0, значит левая. Если нажата левая кнопка мыши, что мы делаем? Мы копируем, мы создаем клон нашего префаба, нашей пули. Для этого существует функция Instantiate. Instantiate. И говорим, что копировать нашу пулю Bullet но, смотрите, переменная булот сейчас подчеркнута красным, а это означает, что ошибка, потому что мы не передали эту переменную. Функция InstantShade не знает, что и копировать. Поэтому давайте функции InstantShade передадим ссылку. Напишем ссылку на PreFab. То есть напишем public GameObject булот. Итак, перейдем в инспектор. Перейдем в инспектор, перейдем в Unity. Вкладка сцена. Значит, нас интересует скрипт. Скрипт, который мы должны подвязать к нашей пушке. Поэтому выделяем пушку, перетаскиваем скрипт и видим свойство boot, которое мы сейчас написали. Сюда нужно перетянуть наш префаб, пулин prefab мы создавали папочки префаб, поэтому перетаскиваем перетаскиваем пулю вот сюда в поле булот отлично давайте посмотрим что получилось запустим игру и нажмем левую кнопку мыши вот как видите пуля у нас появилась одна вторая третья вот они видите Отлично, они клонируются, но они должны появляться у нас в районе прицела. То есть вот отсюда, в начале пушки, из начала, из начала пушки они должны вылетать. Сделаем небольшую паузу и продолжим создание горящего снаряда в следующем видео.